Привет! Это BitLook Insider. Мы находимся на финале национальной серии в Киеве дома. Сейчас вот проехали пару проездов. Сломался редуктор. Быстренько поменяли по планам. Сейчас выехать, проехать еще пару раз. Возможно, сразу поехать уже квалификацию. Ну, боевые. Ну, сейчас попробуем, как оно будет. Главный помощник. Поставили мы новые стойки, чуть-чуть они мягче. И у нас появился мега зацеп. Из-за того, что подвеска мягкая, она присаживается, и машина вообще пулится четко. Ну и порвали мы редуктор. Срезала два зуба на главной паре. Мы быстро нашли редуктор. Спасибо мастеру, он предоставил свой. Также спасибо Тарантино, который находится в Варшаве. Быстро отозвался и предложил свой редуктор. Мы поставили все на место. Сейчас заводимся, выезжаем, дальше больше. Идем на брифет не как пилот, а как судьи. <свят> Сейчас ребятам расскажем, спросим, что они думают о себе. Самый главный момент – постановка. Нету задачи конкретно вот с этих конусов выехать. Есть задача поставиться и проехать тубу, так, как положено. В этой зоне должна у вас быть постановка. Тоже нюанс – никто не протягивает вот здесь. Важно отсюда с постановки протянуть сюда, но не на ручнике а на инерции, ту, которую не все накапливают. Разгонитесь, накопите инерцию, зашверните машину, и дальше уже ее поймали и уехали. Вот здесь добавили конуса. Почему? Потому что многие делали такую фишку, что ехали, ехали, ехали, здесь на месте переложились, и, и вот так вот, кое-как поехали сюда к канусам. Здесь то же самое. На месте переложились и поехали к канусам. Это неправильно. Нужно заезжать сюда, потом перекладываться вот в эту сторону к линии. И дальше по линии ехать сюда. Потом перекладываться вот в эту линию. И дальше делать дугу. Вам нужно рисовать дуги, а не срезать, чтобы кое-как попасть в клипы. Самая главная проблема. Что вы выходите за трассу. Конкретно вот здесь, чтобы азарт, азарт, Как она мне нарисована? Там не нарисовано. Вам все нарисовано. И вы будете вот здесь. Уменьшайте угол, чтобы у вас получилась инерция Не нужно заваливаться Завал это плохо Здесь в принципе у некоторых то же самое Переложился. Вы создаете проблему второму, с вас будут минуса. Два колеса здесь это ноль. Здесь разгоняемся, не боимся. Если вы не разогнали здесь, это минус 20 баллов. Больше 80 набрать не можете, а потом, если вы здесь не разогнали, у вас косяк, косяк, косяк, косяк, косяк, косяк, на 50 баллов приехали квалификацию со 100. Мы не говорим, что ручник абсолютно не нужен, но когда этот ручник... Оп! Он нормально работает, а когда это... Вы потеряли скорость, потеряли темп, соответственно, потеряли инерцию, и у вас дальше ничего не получается. Вы едете внутрь, едете через линию, не приезжаете в дипломатию и получаете 50 баллов квалификации. Погнали! Проплаченные э, пилоты выходят Что сразу все? в финал. Если он дойдет до финала, будут вопросы. Вопросы будут у всех, причем у судей. Даже у меня. Наш парад. Босс в деле, понял? Третье место. 91 балл 33 сотых. Валерий Шевелев. Мало заплатил. Третье место. 93,67. Виталий Бабченко. Всем наказал 14-летний мастер Иван Голодов. Первое место в квалификации 95 баллов ровно. А что вы унижаете, старики? Так, мы тут собрались не просто так, мы хотим видеть контакт. У Пьянов, молодой, пьяный, сильный. <си> <си> <си> я, я, старый, слабый. Пьяный, <си> <си> трезвый. <си> Полный, а мы тут собрались увидеть <си> контакт, <си> а «За, <си> <фификензо> президент запретил <си> <в> контакт, смотреть. <си> Петр Николаевич сказал, <си> <я без> <си> Петр Алексеевич, ну <си> профинансируйте автоспорт, а то, как... Обычное все. А, то, а то не все в шоколаде Хотя не шоколаде хотим бы сделал бы в шоколаде я спорт кстати да я бы сделал бы национальную команду по да да да да да да да да да да да да да Это да когда Там кто кому-то приедет шторка, на дверь? Мы приедем он приедет на а когда он вот сейчас мы могли перейти дверь, потому что второй чуть слабее, и он медленно вернется. Боится гас на шифру. Да, Я не знаю, плавно уже начал вернеть. <свят> Я не знаю, его нету. <свят> он так нежный. Лица зрения от этой гонки у нас установлен большой кранзинок. Очень плохо, очень близко друг к другу проходят. Марки. Алексей разгоняется, убегает от Никиты. Широко по заданию студии Никита. очень быстро разгоняется никита широко идеально проходит первую кифензону старается выравнивание у них Yeah. Друзья, пришло время разыграть 5 билетов на фестиваль скорости Ready to Race Который состоится уже в это воскресенье, 10 сентября, на автодроме Чайка в городе Киев Условия конкурса были максимально простые То, что нужно было, это всего лишь сделать репост 10 эпизода Bitlook Insider И написать в комментарии к эпизоду Хочу на фестиваль скорости и ссылку на вашу страницу, куда вы сделали репост Итак, смотрим Есть видео с конкурсом, есть 18 комментариев, есть 2, 2 комментария от одного человека, соответственно, 17 участников. Из них я уже сформировал список, забил в Random.org. И все, что нам остается сделать, это всего лишь нажать Randomize. Оп. Итак, смотрим. Первое место. Михаил Замега. Ты получаешь билетик. Второй в списке рэндом Данил Кушниренко, но на его странице мы не нашли видео, поэтому пропускаем. Андрей Забродский. Также является счастливым обладателем билета на фестиваль скорости Reddit to Race. Максим Кукс. Компашку к ним. Тарас Жукевич. Анастасия Муравицкая. Также на странице мы не нашли видео, соответственно. Сори. Ты даришь свой билет Богдану Хмеловскому. Итого. Михаил Замега. Андрей Забродский. Максим Кукс. Тарас Жукевич и Богдан Хмиловский. Именно с вами мы встретимся в воскресенье 10 сентября на автодроме Чайка на фестивале скорости Ready to Race. Сегодня я свяжусь с вами и сообщу детали. Как видите, мы проверяем выполнение всех условий наших конкурсов, поэтому не филоньте в следующий раз, не дарите свой шанс выиграть кому-то другому, четко выполняйте условия конкурсов, становитесь победителями, получайте интересные призы, подарки. Это был Bitlook Insider. Следите за нашими новостями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все будет дрифт.